Здравствуйте, дорогие друзья, с вами РАЗе. Как всегда, встал в 5 часов утра, сделал кофейка, сел за компьютер, включил компьютер и у меня пропадает свет. Кто не знает, в Украине идет война, уже скоро будет год этой войны. Я хотел записать быриком обновления, то что их было очень мало. Отключили свет на 5 часов, я забил большой болт. Лег спать, проснулся в час дня, не хотел ничего записывать, но обновления и ивенты Lineage 2 Mobile пропускать нельзя. Потому что я еще играю в эту игру и пока мне нравится просто крабить мобов, то поехали. Начнем с самого вкусного, это легендарная золотая телега. Это все, что будет самое вкусное на этом ивенте. Видим, что золотая телега будет 6 января, то есть... С пятницы по воскресенье. С 6 января по 8 января. Ежедневно появляться будет она в 20.40. Будет она появляться в Геране, Орене и Адене. В зависимости от локации появления этой телеги. будет появляться сразу три телеги. И в каждой телеге в зависимости от локации будут разные товары. Чтобы найти телегу просто открываете карту. И ее будет видно на карте. Видим локация Геран. Свитки модификации оружия, доспеха, украшения и бласовенные свитки модификации. Но если у вас есть адена, то покупаете все, конечно же. То я куплю только бласовенный свиток модификации, украшения. Плюсуем 9 миллионов. Теперь переходим в локацию Орен. Камни жизни, камни духа, улучшенный камень магии. Видим расценочки и также... Благословенный камень жизни. Благословенный камень духа. Но это очень дорого для них. Они с повышенным шансом, что вы словите какой-то нормальный ЛС. Дальше переходим. Видим локацию Аден. И тут уже реликвия энергии. Печать благословения. Благословенный свиток телепорта. Проклятый свиток модификации. Вот. Вот это сразу. Плюс 24 миллиона. Вот эти два свитка нужно купить. Есть красные вещи, которые... При благословенной заточке не зашли безопасная точка 4 и благословенная если точить на 4, кто не знает, это для новичков говорю, вы можете заточить на плюс 5, на небезопаску. Но иногда благословенный свиток не прокает и вы точите на безопаску плюс 4 вместо 5, то проклятый свиток модификации он снижает уровень вашей заточки на 1. И вы снова можете попытать счастье заточить на плюс 5. Если у вас есть красная вещь на плюс 4, вы можете снизить уровень заточки до 3 и попытать счастье с благословенным свитком модификации доспеха или оружия. Вот эти два свитка, они очень крутые. Зелье пробуждения среднего качества и чистый эликсир. Особые письма в честь праздника. Видим 5 января. Вам на почту придет письмо через 400 дней, которые вы можете забрать на продолжение сегодня. Видим, там будут сундуки, золотые, серебряные, мешочки и карты улучшенного класса и агатиона. Так, видим мешочек с сокровищами. Будут в количестве 4 штук. Сияющая антикварная вещь от 40 до 140 штук. И фрагмент ключа дракона от 1 до 2 штук. Что за фрагмент такой, я не знаю. Дальше у нас мешочек удачи, чистый эликсир. Э, получить можно один предмет согласно вероятности. Если попадется чистый эликсир, это очень круто. Зелье развития, реликвия энергии. Порошок пробуждения и зелье пробуждения низкого, среднего, высокого качества. Это можно получить один предмет из списка. То зелье пробуждения, что чистый эликсир и реликвия энергии. Дальше мешочек боевой поддержки. 400 дней. Тут видим золотая настойка леи. Цветок битвы. Пробуждение легкости защиты. Короче, экономят нам немного адены. Но я не знаю. Вот это, это самый бесполезный расходник. Его можно как-то было бы зациклить, к примеру. Или его можно объединить. Я просто не знаю. Можно ли объединить вот эти свитки, чтобы ты их активируешь, вот эти ивентовые свитки, и те покупные свитки, которые ты покупаешь у Бакалейщика, они потом после окончания вот этих свитков продолжали работать свитки Бакалейщика. Тогда это будет офигенно. Получается, экономия небольшая дана, э, заряд души, 400 штук, стопроцентный шанс получения. Итак, карты Агатёна и карты это серебряный сундук, серебряный сундук, серебряный сундук в количестве 4 штук. Карты лучшего класса и гатиона по 6 раз дополнительно еще будут. Или 6, или 11. Можно получить один из предметов. Все зависит от рандома. Камень духа от 1 до 3 штук. И бласовенный камень духа. Вы можете получить или не получить. Так, видим. Добавляется вот такой вот пропуск, который активируется за 400 адены. Также пропуск дает кучейшую кучу виталки с каждого члена клана. Она уже переливается через верх. В пропуске опять же виталка. Я заметил они пропуски делают такие как вот. Рассылают письма и еще пропуск такой же самый делают как письма. Только тут не хватает карт класса улучшенных, которые придут в письме. он вот тут аналогично. Сияющая антикварная вещь. Позволяют получить э, случайный предмет из списка. Чистый эликсир. Но я могу вам не читать то, что прошлый ивент соответствует этому. Тоже видим количество четырех предметов. Каждая. И также вот откроем. Просто посмотрим тут заряд души. Видим вот серебряный сундук. Э, с картами Агатиона. картами класса тоже руда духов 400 штук и Позволяет получить от 6 раз до 11 раз. Также Камень Духа и Бласовенный Камень Духа. Вот такой пропуск. Тоже очень круто. Если суммируем это все, это уже по 8 получается предметов, письмо. Вот этот пропуск, который пройдется очень легко. Ну конечно, вот финальная награда редкое украшение. Ну на год игры могли сделать бы и героическое. Ну серьезно, просто... И заключительный ивент, письмо. С 4 января по 18 января будет 12 часов приходить письмо. Которое будет храниться 3 часа. Энергия НХСА 1000 единиц. Мешочек с антикварной вещью 3 штучки. И заряд души 500 штук. Мешочки с антикварной вещью будет от 5 до 50 штук количество. Можно получить рандомное количество. Так, на этом ивенты все и... Обновление. Обновление очень маленькое. Увеличивается количество очков рейтинга, получаемых за победу катакомбов-отступников. Война кланов. Изменены мировые условия для первого сезона Остров Древних. Мы видим, что с 4 января до 11 января 2022 года группа 1 это Эрика и Леона и группа 2 Зикхард и Бартс. Вот такие вот ивенты и обновления Lineage 2 Mobile. Если вы замечаете, что я что-то недорассказал, пишите в комментариях. Обязательно пишите в комментариях, чтобы люди видели. Потому что иногда бывают добавляют контент различный, и они об этом не пишут ничего. Теперь перейдем к комментариям. Как всегда, все персонажи выдуманы, текст написан заранее, совпадение с существующими персонажами и текстами это лишь совпадение. Поехали. Скотыны, чтоб вам пусто было, твары, что вы нам пыхаете, на Корее настолько жирней было, а я приеду и сожгу вашу скую контору. Могли бы по маночке синих чернил дать хотя бы, Они а сраные расходники. Это что за идиотизм? Какая руда духов? Какие заряды души? На 500 дней зелья скорости получишь и банки маны. Увольте, пожалуйста, того человека, который придумал такую че Уже просто крик души. Уважаемая администрация, это что за мусор? Вы вообще видите, что с игрой происходит? На серверах золотые карты. Пел пушки плюс 9. И так далее... Кому нужен вообще этот мусор, что вы выдаете за сезонный пропуск? Людей в игре все меньше и меньше становится. Обратите внимание. Обратите внимание, пожалуйста, если меня кто-то смотрит, я думаю, не смотрит меня кто-то из разработчиков или из 2 Ну, а обратите внимание на крик души, пожалуйста, людей. Ну что в самом деле? Спасибо за подарки. Вы для кого их делаете? Своим отношением уже давно потеряли новых игроков. А старым эти подарки не нужны. Игре уже год. Мало ли, забыли. Это что, все сведения? Контент где? Бестолочи. Ты тупой контент добавляют раз в две недели. Прошлые добавили на прошлой неделе. Так, когда следующий? Кстати, вот это про контент я не знал. То, что раз в две недели добавляют. вот и Иногда полезно почитать эти комментарии. Это все ивенты и обновления. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Пошел ты нахер, козел.